Друзья, всем добрый день. Я Надежда Новосельская и сегодня хочу, как психолог, психотерапевт, коуч, ответить многим женщинам на вопрос, как же обрести уверенность. Я сейчас, вот видите, одела красную шляпу. Ну, не просто так, не просто хайпануть, вот привлечь внимание. Хотя в этом тоже есть доля нашей участи, когда мы выступаем, нам нужно привлечь внимание. Однако сейчас не об этом. Мне сегодня 60 лет. Ну, не сегодня, а в этом году исполнилось. И я прекрасно понимаю, откуда я выросла, откуда я пришла. И я выросла, родилась в обычной семье, где никто не обучал женственности, где, наоборот, вкладывали в нас комплексы неполноценности, где мы были грубоватыми, мальчишками, защищали себя по-разному и так далее. Нас никто не обучал быть эдакими эталонами женственности. Моими эталонами были Эдита Пьеха, Ирина Понаровская. Кто хочет, погуглите, вы поймете Кто помнит, кто помнит, значит помнит. И я как-то с детства понимала, что есть какой-то стиль, и этому стилю нужно придерживаться. Только позже я поняла, что женственность — это прежде всего ваша обложка. Вот сейчас многие, которые делают свой бизнес как коучи, консультанты, MLM-предприниматели. когда я помогаю выстраивать ваши отношения с людьми, обучаю вас, чего сама уже научилась, продавать свои услуги, не продавая, об этом будет отдельный разговор, у нас будет трехдневный интенсив, чуть позже об этом следите за рассылкой, как можно не впаривать, а продавать, не продавая. Так вот, первое, на что обращают люди внимание, это как вы выглядите, да? Нет второго шанса для первого впечатления. И вот когда вы женщина, то неважно, какой у вас бизнес, ваша задача быть в стиле. смотрите, я сейчас сижу вот так вот и поправляю волосы, да. Я их поправляю как бы э, незаметно так, но ладошечку вот сюда вот... Э, я вот делаю это уже как бы вот по-женски, потому что вот эта часть отвечает за нашу такую хрупкость, женственность. Когда я провожу программы, есть у меня такая программа «Истужанки в королевы», когда женщины устанавливают нормальные здоровые отношения со своими мужчинами, помогают им подняться, зарабатывать, и... потому что через женщину, как бы мы ни хотели, строятся отношения в любой семье, и недаром говорят, что настоящая женщина делает мужчину. За сильным мужчиной стоит настоящая женщина, да, там женщина-королева и так далее. Так вот, что сегодня, я хотела вам порекомендовать три главные вещи, что нужно, чтобы увеличить свою вот уверенность и свое влияние на мир. Смотрите, мы люди хотим, чтобы нас признавали, правда? Чтобы с нами считались, чтобы на нас обращали внимание, чтобы нас, к нам относились э, с уважением там как-то. Да? Если вы женщина, то э, вы выстраиваете отношения с мужчинами ровно так, как вы научились и как вы себя преподносите. И поэтому первое, спасибо большое за ваши э, смайлики, за вашу поддержку, сердечки. Так вот, когда вы выстраиваете отношения с мужчиной, помните, что нет второго шанса для первого впечатления. Вот как он вас видит в штанах какой-то футболке непонятной. Прислоненная там к какому-то обшарпанному дому. Понимаете, о чем я? То есть я говорю сейчас о вашей страничке. Я говорю о том, какая ваша страничка. Неважно, вы продаете свой, свои услуги, вы, вы коуч, консультант, психолог, вы продаете, не знаю, что вы там были. Что бы вы ни продавали, у вас должна быть красивая, правильная страничка. А на страничке, уважаемые друзья, Должна быть толковая фотография. Если вы женщина, и вы ведете бизнес, там нужно логические мысли, там нужно стремиться. Вот сейчас у нас начался четырехдневный интенсив, как простой свой путь, как загрузить то, что мы хотим, чтобы у нас было, да, и мы шли своим путем и не выполняли цели других за сегодня уже будет у нас конкретно постановка цели, кстати, кому интересно в шапке профиля есть это инстаграм а если это будет на канале YouTube или Facebook, то будет ссылочка под этим видео, вы сможете получить запись первого занятия да и собственно всех остальных занятий так вот самое главное это нет второго шанса для первого впечатления вот я носила, я любила шляпы, всегда смотрела, и мне, я стеснялась. Мне было стыдно, потому что на меня должны были как-то там посмотреть, осудить, привлекать на меня, буду привлекать внимание. И мне как-то было неловко, потому что я девочка из простой сельской семьи, мама, папа труженики. Да, у нас мы из не из бедной семьи. Папа трудилась, трудился и мама, и у нас было все. Вот этим вот, вот этим вещам ну, никто не обучал. И мне было стыдно, хотя я училась, я восхищалась там Эдитой Пьехой, Ириной Паноровской и там другими, которые были в этом стиле. И вот когда я э, справлялась со своей э, э, такой, знаете, вот этой неуверенностью, э, мне Трудно было справляться, как и многим. То есть я боялась выходить на сцену, я боялась выступать, проводить занятия, лекции. Но все то я прошла. И потом, когда я уже пришла в онлайн, было проще немножко. Но все равно было сложно, потому что это совсем другая тема, когда ты выходишь онлайн. Вот так вот провести эфир легко и просто, как мне сейчас. Для меня когда-то это было... Вот кому сейчас трудно провести эфир? Напишите, пожалуйста, кому страшно выйти в эфир и рассказать... Чем вы занимаетесь, что вы делаете, чем вы можете быть полезны миру? Напишите, пожалуйста. Так вот, что я вам рекомендую? То, что я делала сама. Я начала носить шляпу, шляпы. Я первый раз задела шляпу, не было 30. И помню, сын мой учился в школе, и у него там были какие-то непонятки с учительницей, он был маленький, это было ему лет восемь. Я же такая мама э, правильная, советская, поэтому, ну, учительница все правильно делает, поэтому нечего тебе, значит, э, туда соваться, все правильно. То, что ребенок, будучи маленьким, не хотел ходить в школу, то, что он пропускал занятия, э, вместо того, чтобы поговорить с ребенком, разобраться, э, почему он не хочет идти в школу, я его, что, как большинство нас делают делали, делали. Ну, делали. Наказываю, наказываю. В итоге ребенок убегал, и он, ему от, было отвращение от этого обучения. И мне порекомендовали просто привезти его в другой класс. Это было в Мурманске. Это был Гаджиево, Мурманск, 130, под э, э, база атомных подводных лодок, где мой муж служил, и, и я тогда уже подумывала про то, чтобы на военную службу пойти. И вот... Я очень сильно переживала, думаю, как я буду говорить с директором школы. Но тем не менее, я помню, я одела черное пальто такое стильное, черную шляпу, красный э, шарфик, тогда я уже это носила. И э, спасибо большое, спасибо огромное вам, Facebook, который сейчас меня тоже слушает. Я думала, что Фейсбук не потянет, он, оказывается, потянул. Иногда выделывается, а не хочет тянуть. Я помню, я пришла в школу, э, Такая вот девочка, мышка такая серенькая, неуверенная. Но я пришла отстаивать своего сына. Я пришла в этой шляпе, в этом пальто с осанкой. Потому что когда ты одеваешь шляпу, у тебя уже по поневоле у тебя осанка подтягивается. Ты уже чувствуешь себя какой-то такой другой. Вот я помню первый случай, когда мне точно помогла точно шляпа. Я так думаю. Потому что я пришла, на меня так посмотрели, но я держала марку меня спросили, а почему вы хотите привести ребенка? Чем плохая учительница, вы так добивались, чтобы к этой учительнице прийти, потому что я слушала, что она такая крутая, такая, значит, строгая, что дети поступают после ее обучения в институт. И, ну, так же ж мы думаем, придурки родителей, когда детей своих там гнобим, чтобы они хорошо учились, да? Это я говорю, так и есть. Вот, вот те, кто так делает, придурки родителей. Вот, вот даже не обижайтесь. Пересмотрите свое отношение. Так вот, я говорю, я уже подготовилась к речи, я говорю, вы знаете, а мы сейчас соберем педколлектив. Опа-на, думаю, нормально, педколлектив они соберут. Ладно, думаю, сейчас на меня как наедут все, как это такая классная учительница, а я тут, какая-то мамашка, пришла там, приводить от самой лучшей учительницы, потому что ребенок не хочет ходить в школу. И там... Шугается и обманывать начал уже, пропускать занятия, было мы там 8 лет, второй класс. И я говорю, вы знаете, вы хорошая учительница. Неанила Ивановна хорошая учительница, так ее звали, видите, запомнила ее. Но Неанила Ивановна, на мой взгляд, больше любит себя, а не детей. Ее задача результат получить, а не услышать э, душу ребенка, его индивидуальность. А он у меня закончил первый, ну, обучался в доме офицера, помню, это закрытая база атомных подводных лодок, закрытая, закрытый гарнитур. Спасибо вам большое за ваши смайлики, за ваши лайки. И э, там в садик трудно было устроиться, поэтому я ребенка водила в ну, подготовительную там, такую вот группу. И мне на нем сказали, что у него большие перспективы. Он там был самый лучший ученик. Учительница нашла к нему подход и так далее. А тут вот он прям получается плохой. И не слушается, и там э, отвлекается, и там много чего. Она его цопт с собой там спозорит там и так далее. Ну, естественно, ребенок зажался. И... Так вот, про шляпу. Я выдержала этот напор. Конечно, я волновалась, конечно, что-то там, наверное, не то говорила, блеяла, наверное, не очень уверена. Но я точно знаю, что моя шляпа и мое пальто, вот такое, вот все в стиле, дала мне возможность удержаться вот, и не рассыпаться. И я сказала, я вам благодарна за все. только ребенок в школу не хочет ходить. Прямо под слезы, по-моему, у меня побежали. А куда же вы хотите, к какому, какому преподавателю? Ну, я говорю, а я не была готова сделать предложение, чего я хочу. И я сказала, к тому, кто любит детей. И, собственно говоря, мне дали любую первую там учительницу, которая была молодая, любила детей, но она не умела держать детей, не умела держать дисциплину, это же другая история. Но я точно знаю, что мне потом говорили: смотри, какая пришла, такая вся из себя, уверенная, такая знает, чего хочет. И я тогда получила такую обратную связь для себя, что твой стиль, твоя одежда, твоя осанка, твоя походка, шляпа, в конце концов, дает тебе некий атрибут такой вот уверенности. И поэтому я вам рекомендую носить такие вещи, которые выделяют вас, Второй момент. Что бы я порекомендовала женщинам, которые идут в бизнес, которые идут в отношения? Ну, давайте сначала про бизнес. Сейчас очень много MLM-предпринимателей, и сегодня, сейчас, в этот период такой коронавируса, еще долго это будет, кстати, вы знаете, многие люди наконец-то повернулись лицом к бизнесу в интернете через сетевой. Поэтому найдите хорошую, качественную компанию, там, где вы точно будете простраивать свои мозги, становиться уверенным человеком, с бизнес-мышлением. И работая в какой-то классной, качественной компании, у меня, например, есть компания Mw R Life, это компания-платформа на путешествиях, я много путешествую, много провожу тренингов за границей, поэтому я выбрала себе еще эту платформу, потому что там есть скидки, накопительная система, там э, внутри есть магазин брендовых товаров, там столько плюшек, я даже просто, вот, если бы не развивалась, то я не знала про это. Кстати, через интернет очень легко можно строить сегодня бизнес. Так вот, если вы идете в бизнес, уважаемые лэйк, позаботьтесь о том, чтобы на ваших страничках не было хрен знает каких фотографий. Простите за мой французский, это не по-королевски сказано. Уберите всякую шушваль с ваших страничек. Следующий момент, третий момент. Инвестируйте в себя. Не пожадничайте. Сходите на хорошую фотосессию, где у вас э, специалист увидит какие-то хорошие ваши качества. Как вала Пугачевой. Ты сними, сними меня фотограф, да? Помните эту песню? Так вот, фотограф, хороший специалист, он заметит ваши хорошие такие красивые черты, которых вы в себе не видите из-за своей неуверенности. Уберите тяжелое лицо. Уберите какие-то перекошенные. Я знаю, что я не идеальна. Я знаю, что у меня и настроение меняется, и иногда вот смотрю, что я провожу свои эфиры, ловлю какие-то свои негативные какие-то там, э, там э, какие-то гримасы мм, и так далее. Это я всегда отслеживаю, и наоборот это помогает мне работать над своим внешним обликом. Первую фотосессию, которую я по сути не порвала, потому что обычно с 10 фотографий одну дверь я выбрасывала. Мне сделали э, в каком-то году, я уже не помню, в 16-м, наверное, я была с тренингом, с девчонками тоже э, программой служанки Королеву. И я помню, парень сделал мне, это был Шар, Шарон Шейхер, по-моему, да. Он сделал фотосессию, он поймал такие какие-то мои ракурсы. Я сказала, что, это я? Без фотошопа? И он говорит, да, тут. И я сих пор поняла, что одним из способов поднять свою самооценку это купить себе красивые вещи толковые, сходить в фото Если есть человек, который обладает каким-то дизайнерским вкусом, то можно поделать фотографии и из айфона, и с хорошего, с хорошей камерой с телефона. Но не пожлобитесь, мои хорошие, потому что Ваша трансляция, как вы выглядите, привлекает людей. Еще раз, нет второго шанса для первого впечатления. Позаботьтесь о том, чтобы ваша страничка выглядела толково. И вот, когда работаю с женщинами, где помогаем им найти мужчину на сайтах знакомств, говорят, там одни придурки. Конечно, там одни придурки. Если вы так думаете. Там полно адекватных мужчин они заходят на вашу страничку и видят. Вы такое кожаная стоите, там непонятно в каком месте. Он зашел, что он можно вам предложить? Вы выглядите как служанка. Понимаете? Поэтому сделайте себе вот такие, вот такой подарок. И напишите, пожалуйста, мне сейчас э, комментарий кому была полезна вот, вот, это, вот этот вот месседж. Кому было полезно? Кто открыл для себя инсайты? Потому что по профилю люди выбирают, смотрят, кто ты. Если ты отсахи, если ты вообще никто и зовут тебя никак, может быть, ты хороший человек и хороший профессионал, но упаковка твоя, твоя это помятая старая газета, то откуда, кто будет знать? Кто ты на самом деле, понимаете? Поэтому нет второго шанса для первого впечатления. А дальше, конечно, вы поддерживаете с людьми контакт. А дальше, конечно, вы поддерживаете и пишете какие-то э, статьи, вы учитесь и не стремитесь быть сразу идеальными. Просто знайте, что если вы наблюдаете и не делаете, то ничего и не будет. Поэтому я сегодня вышла вот специально, с этим эфиром, потому что буквально позавчера работала с удивительно красивой женщиной, 52 года. Я так открыла видео, ее до вахнуло. Она говорит, да вы что, я такой себя не считаю. И начали разбирать. А там конь не валялся. 28 лет прожила с мужем, который ни во что не ставил. 15 лет она уже пытается развестись. Даже руку подымал на нее. Потому что у нее внутри вот этот комплекс комплекс, неполноценность. они потом нашли причину, когда она была ребенком, была психотравма, папа с мамой ругались, она была маленькой, она это зацепила и, в общем-то, несла эту всю жизнь. Поэтому первым, конечно, убирайте какие-то глубинные блоки, когда знаете, что у вас что-то не получается, вы убираете причинно-следственную связь и не жлобитесь, идите к специалистам, друзья мои. Ну не жлобитесь, это возвращается 10 в 100 раз вам. Понимаете? И, конечно же, после этого Полюбите себя. Подберите, еще один момент, подберите стиль. Если вы хороша фигура ваша, вы хорошо сохранились, или вы там занимаетесь собой, это не значит, что после 40 вам носить короткие юбки. Забудьте. Да, вы можете одеть какую-то юбку красивую, выйти там на пляж со своим мужчиной, со своим мужем, если ему нравится, чтобы вы были такая вот, такая вот. Но запомните, если женщине после 40 нечего больше показать, чем свои сиски и свои коленки, значит вы выглядите дешево. Это стиль, друзья мои. Поэтому подберите себе стилиста, дизайнера, заплатите деньги. Кто живет в Киеве, напишите или в личку, или сюда. Я дам вам девочку, она вам недорого вас проведет в каком-то магазине, вы встретитесь, там или двум трем походите, пошопитесь. Она вам подберет вещи по стилю под вас. Потому что это очень много, стиль важен, тридцать стиль, сорок, пятьдесят, шестьдесят, я проработала большую часть жизни в мужском коллективе. И на то, как реагировали мужчины на мою одежду, на меня, я это отслеживала, я калибровала, я понимала, что мне нужно одевать. Я помню, мы ехали на стрельбы, я обеспечивала медицинское обеспечение стрельбы и, конечно же, я хотела пострелять. Я одет хотела там ботинки, там, брюки, ну, в общем так, чтобы был дом. И ребята. Один свои красные, вот те красные наш крильки туфли, сапоги, австрийские такие были, такая тоненькая кожа, и сапоги-чулки, если кто помнит, так подножку облегали, и такой каблучок был приятный. И свою юрку, вот эту кожаную, которая у тебя выше колен. И куртку кожаную. В общем, они, короче, с меня хотели сделать, ну, типа, не кита я потом хохотала, ну мы все любим играть, а мужчины любят нас видеть что-то такое интересное ладно, я одела и помню, мы приехали на стрельбы пришла моя очередь стрелять и те, кто даже пошли на, на покурить возвращаются и смотрят, как тут Надя с этим АППС, стечки, на кто знает с глушителем тут выстраивается пристраивается, чтобы выстрелить выстрелить в красных сапогах и так далее. То есть, знаете, я видела, как они реагируют. Я приходила в красивом, сильном костюме. Я приходила в каком-то. Они, я видела под глазам, как это им нравилось. Или когда работала уже Главное управление разведки на психотборе, и там была в том числе работа это диагностировать женщин Жен, дипломатов и могли ему дипломаты не уехать в свою дипломатическую миссию, потому что жена не прошла отбор. Она приходит вот так, вот такая, вот раз такая, не такая, короче. И все, пишу, не рекомендовано. Почему? Потому что женщина – это обложка мужчин, это, это, это визитная карточка мужчин. Если женщина – походка, голос, жесты, она держит свои границы, она уверена, она, она ею восхищаются, ее уважают, и с ней считаются. И почему вот сегодня я выступаю? Потому что многие пишут, вот вы там выглядите прекрасно, у вас там такие силы, потому что я это делаю, потому что я знаю, как это влияет на людей. Люди любят красивые. У нас мы визуалы, аудиалы, кинестетики, три типа людей, восприятия мира. Больше всего людей по процентному соотношению визуалы. Поэтому когда вас люди видят, это первое впечатление. Поэтому странички ваши должны быть грамотно оформленные, у вас э, должно быть, неважно, вы на сайте знакомств, или вы продаете услугу коуча, или вы MLM предприниматель женщина. Кому захочется пойти больше та, которая, да, выглядит достойно. Потом семантическое ядро, что вы говорите, как вы говорите, что вы пишете, тоже нужно считать, продиагностировать человека, потому о чем он пишет, как он пишет. Вот сегодня зашел э, мужчина, там у меня реклама идет, как э, я приглашаю на 30 минутную консультацию э, коуча, консультанта МЛМ-предпринимателя, как на э, 30 минут помочь им построить путь, чтобы быстрее выйти на определенные доходы. И он пишет, э, что-то развод, лохотрон, что-то такое. Я зашла на его страничку, я посмотрела, ну, обычный человек, ну я сделала свои там выводы, свой анализ, но я вижу, что человек э, со своей болью какой-то. Я написала ему вежливый ответ. Кому интересно, полистайте, вы там увидите, найдете. В итоге человек говорит, я там отсидел, я там вот это, я там вот то. Я ему пишу, да, я тоже помогаю. Я ни одному помогла, отсидевшему за убийство. Помогла восстановиться к этой жизни. Там очень серьезной воли у людей. Прежде чем писать такие вещи, вы зайдите на страничку, говорю человеку, и посмотрите, кто он, что он, чем он занимается. Поэтому на вашей страничке должно быть больше вас. Вот если сайт знаком, то я людям объясняю запомнить правильно в профайл, чтобы когда зашел мужчина к вот, вам, там какой-то там, и, и там уже сразу написано, кого вы не будете принимать. Да кто вы, как вы, что вы. И вы сразу отсеиваете ненужных. Если это бизнес, у вас тоже должно быть кого вы, для кого вы и как вы. Ладно, короче, меня уже понесло. В общем, шляпа. Красивые, яркие вещи, э, стиль под ваш возраст, красивые, четкие фотографии поможет вам увеличить ваше э, состояние уверенности. Понимаете? Поэтому нет второго шанса для первого впечатления. И когда вы делать будете такие вещи, вы после той же э, фотосессии, когда себя увидите, вы скажете себе ты что, я? У меня два года назад, по-моему, был э, очередной запад со служанки в королеву. Я помню, женщина, Людмила ее зовут, из Питера. Она пришла с, э, замужем, она, она пришла с такими там тараканами, как у большинства из нас. Это нормально, это не хорошо, не плохо. И вот я сказала поставить, сделать значит, фотосессию, это было первая задача, первое задание. Она говорит, ну, деньги возьму если ты хочешь, деньги придут. И вот так у нее было скоро день рождения, ей подарили, она пошла, сделала фотосессию в качественном салоне. Она там, она говорит, я тебе оставлю потомкам своим там девочкам у нее растет. Потому что, конечно, одной фотосессии мало, нужно работать над собой и убеждения прокачивать, и учиться общаться, говорить и так далее. Так что вот так, друзья. Кому была полезна эта встреча, поставьте, пожалуйста, от единички до десяти. Те, кто занимается бизнесом и хотят продавать не продавая, через смыслы, через ценности, через задавание открытых коучинговых вопросов. Скоро будет вебинар, и с вебинара я приглашу на недорогой интенсив. Моя задача помочь как можно большему количеству людей. Не все готовы идти в дорогие программы, и не настолько еще в голове там отложилось, чтобы сразу пойти дорого. Ну, а тех, тем, кто готов... Спасибо вам огромное, Леночка. А, те, а тем, кто готов... Вот видите, адекватные люди, они пишут лайки, они пишут э, цифры. А вот остальные, вы что, неадекватные? Не верю. Если вы здесь, значит, вы адекватны уже. Вы развиваетесь. Вы ищете э, способы. А чего же вы тогда не пишете никакой реакции? Спасибо вам большое. Вот те, кто написали, огромное вам спасибо. Потому что благодарным приходом возвращается в Вот, собственно, и всё. Хотите получить от мира, дайте вначале. Но ваша визитная карточка – это то, как вы выглядите, как вы представляете себя. Всех вам благ. Будьте здоровы, счастливы, обретайте уверенность. Кто еще хочет попасть в тренинг, чтобы обрести уверенность и достигать того, чего вы хотите максимально быстро, через проработку своих ментальных убеждений, через постановку цели. в шапке профиля есть ссылочка, а в фейсбуке будет сейчас… И в YouTube-канале будут ссылочки на этот материал. Пока-пока. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч.